маленький оператор да. а ты что, не маленького что ли, выбирала? А да, пришел, пришел, и сразу бабочка да, задирается пишет, да, так. Вот, так. вот эти бабочки парусники, конечно, красиво выглядят но они нисколько не сочетаются ни со стенами ни с окном и вообще даже они мне если и не надоели то я их отсюда убираю и сделаю сейчас сюда другую фотообою то есть две других даже фотоабоины сделаю хотела их немножечко снять и на другую сторону повесить но они не снимаются рвутся и поэтому я их просто заклею напросто Ну, Когда я была молодая, совсем молоденькая, юная дама, у нас была возможность нанять людей, которые сделают тебе ремонт косметический, то есть поберят, покрасят там, вот. ну они неделю там что-то у меня делали в квартире и ушли, я им заплатила, они ушли, когда я стала приглядываться после их ремонта, то я увидела, первое, один э, косяк на дверях не докрашен, другой пол где-то еще не докрашен, где-то не пробелено и все, тогда моя гордыня, вознеслась и сказала, с этой поры я буду ремонт делать всегда сама. И в моей жизни очень много приходилось мне делать ремонтов, очень много. Потому что мы жили на севере, там у нас было почва сильные морозы, дома деревянные, и штукатурка постоянно осыпалась, потому что дом ходил, то замерзнет, то в болоте, то еще чего-нибудь. Так, и теперь вот таким вот, конечно, у меня уже скачкообразности. Молодецкая их уже нету во мне давно, так стоять давно нету, поэтому я поднимаюсь на карачки, конечно, с риском для жизни большим. Так, так вот я беру обои всегда клеила сама, одна. Ну, для себя, как говорится, средней паршивости одну я сделаю. И так я увидела... Один такой факт дизайнерский, что если на противоположные стороны комнаты, стены противоположные приклеила я одинаковые обои, вот. И мне это. Ой, ой. Вот у нас бабушка снова полезла на комод. А. На ключи лучше, чем на столе. Это комод. Лучший стол для побелки, это комод. Она три, на как ее зовут-то. Лесенка стремянка. Я на ней боюсь тоже. Удыхается все. А вот здесь встал, промазал, проклеил. Короче, я мажу и стену, и саму сам лист обойный. Короче, я очень сильно люблю. Фото обои. Они тонкие. И там мне найдется место для тараканов. А здесь остались два гвоздика для цветов. Я потом. Тут у меня полочки были, я потом цветы сделаю. Так, все, я повешу натуральные цветы горшочков кашпо это, а вот эти что не светишь что ли вот эти вот вот, вот это вот, цветы, но вот, я вот, сюда вот. еще повешаю кашпо и у нас еще цветы будут, зелени здесь не хватает зелени, цветы есть, а зелени не хватает здесь вот натуральная так. зелень хорошо, зелень там зелень. зелень Не зелени хватает, так, так все теплее а здесь у нас встанет новый шкаф вот на эту корявую стенку соседнюю. Какую корявую? Не существует вообще корявых стенок. Существует. Как же то. Ну все. Ты что делаешь это? Так и у нас дальше. Ты тебя снимаешь или меня? И тебя и себя успеваю. Что мне сейчас это делать? подвинься теперь меня пропусти. Тут у нас. Вот что? Ой, что что Теперь надо знать, что делать нам? Мне нужна будет сейчас твоя помощь убирать все попросила. плинтуса. Я... Нужно... Я... Не спину мою? А как кисточка работает. Так. Так, сейчас следующую, нижнюю часть. Какую нижнюю? Нижнюю, вот эту вот нижнюю. Так. Ладно. Так. Та -ра -ра, вот у нас вот эта Да, последнее. Вот, сравните вот эти вот лукожки вот это лукошка и вот вот это вот луко, лукошка ну все закончила я с фотообоями такая вот у меня получилась картинка с одной стороны ну она и со стеной гармонирует маломальски и с другой стороны с другой стороны вышло немножечко одинаковых абсолютно не было были однотипные в одном стиле но здесь, мне кажется, немножко темновато. Фон вот этот мраморный, чуть-чуть темноват. На него надо бы пустить какой-нибудь пол. Я на него подсветку пущу, точно. У меня есть такой светильник. Я его к стенке теден. Тут котик сидит, а тут, а тут кота нету. Тут резетки я позорно сделала. Но ну, я их за комод туда спрячу. Они еще довоенные скажем так очень старые ножницы раритет остались достались да да они мне в наследство получилась примерно вот такая картина это у нас обои стенка и все это плавно переходит в пол пол пол пол здесь еще у меня не высохло до конца и вторая стенка пошла вот так вот так все